Всем здорова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и сегодня я сделал достаточно интересный видеоролик, а именно о том, стоит ли читать книги, и вообще, нужны ли они, и как они относятся к лору. И давайте сразу скажу то, что да, стоит. И я, на самом деле, сейчас читаю книгу «Отсутствующие фрагменты», и она достаточно интересная. Давайте сразу расскажу о плюсах этой книги, потому что других у меня пока нет. Но я собираюсь их в скором времени купить и прочитать. Итак, во-первых, эта книга напрямую связана с вором, а именно с вором первой части. Хотя у нас есть и разъяснение второй части, и объяснение, кто такие э, защитники леса и так далее. Мы получаем огромное количество информации и о самом городе, и о своих персонажах именно из книг. И настоящий сюжет знают только те люди, у которых есть книжечка и они могут ее открыть и почитать. Сам Джоку говорил, что опирается он ли на книжки, но я его поддерживаю в этом. Правда, я не дочитал одну, но... В целом, как вещь, она стоящая. Также есть огромное количество аудиокнижек, а именно кратких пересказов и вообще в целом содержания данных книжек. Ну, если вы таких не найдете, то всегда есть группа ВКонтакте с переводом этих самых книг. Итак... Зачем же нужны книги? Ну, во-первых, они нужны для того, чтобы разбираться в, в сюжете. А, Во-вторых, это взгляд на игру совершенно с другой стороны. То есть, если вы, в принципе, не понимали, в чем прикол игры, или вы знаете сюжет, но он как-то не нравится вам, то книги вам все объяснять более понятным языком. Да, конечно, тут есть некоторые э, ошибки, потому что книги переведены, но в целом книги достаточно понятные, и там... Нет такого, что написали в отзывах. Написали то, что все непонятно написано. Непонятно какие слова, нет. Все написано понятным языком, все очень понятно и красочно расписано. Да, мини-ошибки есть, но это не так критично, как могло бы быть. В целом, я считаю, что книги очень полезны для Лора, поэтому как бы да. Лично для вас могу бы рекомендовать книгу сущие фрагменты, потому что сам ее читаю, и она достаточно интересная. Плюс мы получаем достаточно много иллюстраций и узнаем о жизни Никароты именно из этой книги. Ладно, а с ним был я Вули. Пишите, что вы думаете об этом видеоролике в комментариях. Всем удачи!